Смотри, так пойдешь по улице, скажешь, ну, значит, Доброе утро. Баб! Лишайная бабушка. Любишь пчелу. Любишь Папуля. Афроамериканец. У нас доброе утро. Последний денечек. Мы завтракаем. Быстро моем голову, чтобы быть приличными. И начинаем собираться. Нам только что в Инстаграме написали по поводу рекламы. Хочешь? Торт, Ту тот, тут -ту -ту. Пришло интересную штучку. Шлепаем, торопимся. Или не торопимся. Это такой черный, да. красивый, Да, расскажи, что ты делаешь. Погиб, комната уже все. все, да. Вон все. Вся комната. Все, комната выглядит уже как-то страшно. Как-то больно. Обеяло, ты застегнешь. Мы все сдуем. Матрас я еще в пакета не убирала. Вы вот бабушки не собрали. Сейчас будем мыться, ура, будет башка, похожа на чистый. Да, я сходил, быстренько купнулся и он поставил кипятиться воду на костер, на костер. рубил немного дров. Я думаю, что сейчас быстро вода закипит, костер вообще очень сильный, хороший, хорош, хороший. Так, ураки могут змеи быть, что? змеи могут быть под палатку. Я вот и смотрю. Ваша ручка что-то. Промежуточный результат какой, вода нагрелась практически, сейчас будем мыться. Обсыхает эта палатка, потому что Максюха ее забрызгал, ее складываем. Складываем сейчас э, саму вот эту кабинку, туалет уставляем, потому что если кто-то захочет сходить, вполне можно. А ты веревки от самой палатки будешь отвязывать? Может не надо? Пусть они на ней будут. Вот эти синие только от кустов отвязать. А? Сами вот эти синие веревочки не отвязывать от самой палатки, пусть они к ней висят привязаны, только отвязать от деревьев. Вот, короче, сейчас складываем палатку. Выглядим ужасно, надо помыться срочно. И сложили вот эту уже комнатку. Сейчас сложим все палатки. Я начну складывать шкаф, разберу все вещи. И очень сильно разгромодится место. Потому что тут вещи навальные, тут вещи навальные. Нужно просто все разобрать. И можно будет сложить шкаф и, соответственно, уже складывать сам пол. Время у нас, по-моему, 10 часов. И сейчас как помоемся... Сложим эти две маленькие полосочки Леша освободится до да, 10 часов, и Леша будет мариновать миско. Как раз у него будет примерно 2 часа постоять, и можно будет его жарить. За эти 2 часа, пока оно маринуется, я думаю, мы сложим основную массу уже всего, да? Блин. Чего? Да, да. Сейчас я найду сумочки под эти две палатки. Да. раз. У меня прям нельзя настроение, не то, что я прям не хочу уезжать. но мы нормально тут прям... Да. Из-за того, что были много дней, говорю, нет такого, что нам, нам, нам мало хочется, еще. Не, нормально, и прям со спокойной душой собираемся. Зовет бабушка. Мы тут собираемся. Лешка начал... Резать мяско для того, чтобы мариновать. И бабушка кричит в другой половине, что они нашли, наверное, живого рака. Вот идем показывайте, и смотреть. Слепней сегодня просто миллион. Они закусали, пристают, собираться нереально. Прям жрут, вокруг тебя летают, кусают очень больно. Прям надоели. Вот ходишь, отмахиваешься постоянно. Фу. Сейчас мы идем. Только что Див звонил также ориентировочно договорились на пол четвертого четыре часа. Куда идти-то вы где? Ну что, быстрее, бабушка, подцепи его. На все-таки живой. Да? Сварим? Что? В смысле? Матай! Сварите его? Да что, В смысле, сожрать ну? можно? Нифига себе! Какой он, никакой еще жирный! Нет, не надо. Здесь его... прям раколовки можно, значит, ставить было. Вот он какой красавец. Давайте его сожрем. Не надо. Надо. Сколько не надо. Там мяса? Да нисколько. Как? Нисколько. Пускай же... Ай. Пусть на спине лежит. А он перевернется. Не, не знаю. Не надо. Давай его отдадим чайкам. Не надо. Да почему ну, чайки, чайки накормят маленьких чиятой? Чиятой интереснее. Мы даже а он Они будет... тогда умрут чиятой. А не умрут чиятой маленьких рыбок ловят. А они такого не он сожрут не прикольный такой. Если таких десяток накормить наловить. Может прям кормить лешу. Ух, уже устали. Замученная. Вот я говорю, даже классно мы сейчас собираемся. Нет такого дурацкого ощущения, что блин, в город, уезжает надо. Не, мы за эти 10 дней. О! Гусеничка пользет. Мы на эти 10 дней тут так наотдыхались, что уже действительно хочется сменить обстановку, уехать и заняться чем-нибудь другим. Я вижу, как у меня глазит нос. Фу. Вот, поэтому у нас сейчас мы приедем. Завтра, пятницу мы разбираемся, собираемся, и в субботу с утра мы уезжаем в другое место. Отдыхать. Снова. Там такой жирнючий рак. Папа, ты не представляешь. Папа режет уйму мясо. Как мяско будет? Двои ставки. Смотрим. Все, я сейчас фуфукую минутку. Уже собрала пакет вещей, еще один пакет вещей. Шкаф пустой, осталось убрать только все с верхушки, его можно будет сложить. Обувь тоже уже все собрали, подготовила вещи, в которых будем уезжать. Леша сдул одно одеяло. А что второй не два? Нет. Значит, оно было не до конца закрытое. И сейчас Максим придет, надо его умыть почистить ему зубы, потому что все умытые и все чистые, кроме Максюхи. Дай. Нарезаем. Съем что-то? <шну>, да? да, мразота. Нарезаю я мясо. Получилось вот столько, но это еще не все у нас все оказывается. Вот, шишечку, вот две <смешки> такие штучки. Ну, короче, вот. Выглядит масштабно по факту. Очень удобно. Два с половиной килограмма, если быть точным. Нормально. Сейчас добавляю специй. Скусали, я не могу. Че? Нужно я скажу, что я уже устала, а мы сложили процентов 23. Да, А папа тем временем начал складывать палатку. Да? Расстройство? Или нет ещё? Да, сгорает опять. Пусть сгорела. Такую жару. Так, берешь. ты что там с водой? Ну. О, О, пошла. Она, видимо, там накопилась. та тара -та Вот стоит. А, да. Точно. Все, Максим, отползай от этого бугра, а тут а там... Не течет не, не течет. не течет. Уползай. Тебе а нужно уходить туда, и она так все вытекать начинает. Просто он может ногой на нее встать, он так и сделал. Во! Вот, mm. пойду, а у нас вот вода вниз. вытекает. Mm. Mm. А у нас ручеек. У меня кое что вот, вам показать ну, людям? Угу, скорее не менее. Везде Просто надо держать, она закрывается, и вода перестанет. Суть. Mm -hmm. Чем будет везде Сырой песок. Чем будет хорошо? Питается через секунду. Ты еще что, 200 литров не впитается? Мне кажется, быстро питается. Он сейчас до реки дойдет, скорее всего. А тем временем папа mm -hmm. сложил наш домик. Лишь, а он вырубил? Вот сколько папа вырубил. да тебе покажу красивого, хорошего. Мыс любимый. Он хороший. Сам вкусный. Чего у тебя головка какая грязная? Ты мыл ее? <свят> Какая-то она потненькая. Будешь полоскать еще? Я по перейду ездим, а не будешь? Не знаю. Пошли дальше собираться. Ой, какая бабуся красотка. Можно показать? Можно. Ну, жарко, жарко Очень жарко. И без голодного бора у меня будет. Ты зачем-то панамку О, да Потому что я забыла, что она мне понадобится. Я решила, что я переживу. Оказывается, не переживу. Палатка собрана. Бассейн сдули, он немножко уже подсыхает, чтобы можно было из него вытащить весь песок. Мама потащила все вещи, я сейчас буду разбирать вот эту стенку. Нужно вынуть оттуда все внутренности, все, что у нас там сложно, не сложно, что нам не нужно, вот в эти два контейнера, и, соответственно, сложить вот эту полку. Из такого массивного и большого у нас, по факту, осталась только палатка, из нее сейчас все вытащить, все остальное просто... Всю мелочушку нужно будет распихать по пакетам. Пакетов пустых полным-полно. Куда сложить несложно. Главное сложить палатку. По времени у нас осталось до приезда деда. А еще сейчас Леша идет жарить шашлык. Время час дня. У нас еще есть где-то 2,5-3 часа. Так что нужно поторапливаться. Процесс движется. Мы сложили вот эту полочку, разобрали уже все в ящик. Сейчас начинаю убираться на столе, убирать какую-то посуду, которая не нужна. Леша наколол дров и собирается жарить шашлыки. Ты в не в мангале будешь? Mm -hmm. То есть мангал можно будет тоже складывать в процессе, пока у тебя все разжигается, да? Можете горелку взять. Mm -hmm. Вот, так что потихонечку, потихонечку пакетики уменьшаются. И бабушка плюс параллельно берет и уносит все вот туда. Максюха уже там сидит. По времени у нас осталось примерно 2-2,5 часа. Даже два, наверное. Что торопимся. Какая красота. Бабусь. И бабусь там ползет. Робин желательно, кажется, тоже было отстегнуть, но ладно. Так, оставляем. Сколько там? Не видно, по-моему, одна палка. Погоди, не Не кричи. Заставляем солнечную батарею заряжать ну, нам отпиши. дальше. И надо теперь выкопать. Сейчас будем выкапывать и складывать палатку. Я уже все почти все в Шарим мясо. Папа дожарил вторую партию шашлыка. Тут получилось уже двух с половиной литровой кастрюли. Максюша говница, бабушка на него говнится, на нас говнится. А, Чего не говнится? Недовольствует, что так жарко, мы когда собираемся. Я боюсь, что он эту себе сейчас что-нибудь или мне засадит. И она, я хочу, чтобы я спал. Я хочу на себя оставить, что положить на полку, а с палатками брать. Я бы вот так в телефон положил на колени, и так играл бы в телефон. А у тебя как дела, пап? С Да, вместе с шашлыками. Последняя партия. Надеюсь. А я дособеру да, уже последний вот этот вот контейнер сейчас туда. И все. И все вещи кончились. Только палатка остается сложить нам. Сапы и бассейн каким-то образом. Хрен знает каким. Ага. Сейчас. Все уже. Последние шажочки. Приехал дед. Начали все оттаскивать потихонечку туда. На наше старое место. Вообще крутецкая. Леша Дазарева, там последние три шампурика. Осталось только сложить стол со стульями. Круто. И все, у нас все собрано, все готово. Можно уезжать в город. Ура! Ура, домой. Ура, домой? Да. Домой хочется? Да. Сейчас поедем. Полчасика еще и поедем. Пошлите, последний и раз, раз купнемся. Пойдем, Пойдем Пошли. Пошли. Последний заход. Нам, конечно, Пошли. вообще не Последний Идешь, Саш? Последний заходик. Вообще, хватит... Вот лупит солнце, конечно, сегодня. Сейчас остаются, я сейчас буду пойду перевозить вещи, так что я прощаюсь с этим местом. я повез? Гору гору вещей буду выкладывать в эту машину, а их сейчас заберу вот следующий заход. Они тут дособирают, чуть-чуть осталось. В принципе все. Чё у какого до машина до того берега. Камеру оставляю здесь. Что, погнали? Погнали. Ой. Ой. Баба, с дедой. Ой, бабы с дедой. Папу уплыл! А мы втроем остались. Мы тут намотились, намылись, умылись. Аккуратно по ноге заедешься такой лопатой. Сейчас они будут там выгружать свои вещи. Мы оставшиеся соберем, просто потому что мы уже не влезли в Кать. Оставшиеся соберем и поедем в следующей партии. Вот. Ура, домой! Уже прям хочется домой. Бабуся, красоты все ну, Потому что у меня а, уже все сгорело на путь Все, уплываем. Смотри, этой слышишь, я стала 40 минут снимать Надо вот, бы как меня. Бабушку закусали и не нее все ляжки просто ты Хочешь специально мне показывать, да, Я пытаюсь корректно, чтобы не показывать выше не сможешь, повыше. Повыше Я специально не показываю Сейчас моську ударишься зубами, ты там придержись Деревни. Мы уже похожи на людей. Красивые. Сейчас надо сказать, что мы пойдем отвозить помойку, чтобы они подождали нас минут 15. в два пакета. 20, половина. Три. Три. Вот. больших. Да. А такая... я в более глубоком бассейне купалась у папиных соседей. Ну, знаете, что? что? прям круто. Давай, что-то, чего он умеет? Смотри! Если я чаду, мне будет, дальше. А ты как-нибудь плавать научился с бабушкой за это ну, время? Же, Давай руки да покажем, ну, маме покажем, как мы делали. Мама что не знает? Давай. Ну. Чистая вода. Холодненькая? Она такая хорошая. Предложение какое? Мы поехали до помойки. вас это время есть покупаться, переодеться, мы минут через десять вернемся обратно. Я сейчас положила, не знаю, просто чем накрыть и куда убрать. Кладос или оставить деду, сейчас как раз поэтому и спрашиваю. вы что, переоделись? Нет. Ты меня спрашивала, кстати, почему? Потому я что делала, вот... Все, что, мы по... поехали? Или, или мы не поехали? Сейчас. Вы как раз, но ну, это минут 10. Фу, я прям чувствую себя человечищем. Мы в нашей любимой Бибикой. Я заскучилась по этой картинке. Я так, выход машины. Классно. Что, мы сейчас наши помойки везем на помойку. Отвозим помойки. Обращаемся обратно за бабушкой и Максукой. Далее у нас следует путь домой. Нам помахала девочка зачем-то маленькая из машины. Вот, и что мы? Поедем домой, но по пути заедем в Запрудное, потому что очень хочется попить мороженое. купить мороженое. Купить-попить, я очень сильно хочу покурить. Вот. Ну больше мы едем и за попить и замороженное. Я уже забыла, что такое прям люди, дома, электричество. Не надо переживать, что надо сигарету заряжать, телефон заряжать. Классно? Круто. Эмоции выше крыши. Перезагрузка была такая. Не знаю, что это такое, посажено? Непонятно. А, это рожь. Классно. Прям да, да, там прям видно, пш... или как это, зерно, не знаю, что здесь. Пшеница. Пшеница, да, орошина. А раньше у папины рядышком деревня росла кукулоса. Мы за молодыми початками с братом на скутере катались. Малярками были, но на трассу зачем-то уезжали дураки. Я, по-моему, папе в том году, что то рассказала, что мы так делали, когда мелкими были. Я не знаю, сколько нам лет было, лет 13-14. И как раз лёшки тоже сидели рядом, и папа, по-моему, с вот, И да. Да то, что мы малявками на скутере уезжали, на, через трассу уезжали на соседнее поле с Варварки, через трассу на скутере просто по, прям по встречке, такие ты-дык, и ехали за молодыми початками. И, наверное, будем по 14 лет. Без мозгов. Ну, может, не 14, может, 15 был я не помню. Нет. Мне нравится мы такие загорелые, такие пятнистые, сейчас это все еще пооблазит, будет все красное. И мы загар наш прекрасный добьем и будем красить. А мы кого тут? О, да, все. Вот мы приехали, мы приличные, порядочные люди и мы не оставляем мусор, когда вот так вот хотя бы даже мы не оставляем. У нас все в пакетах и в еще одних пакетах и сейчас все киеса выкинем даже. А то что они, знаю, тяжелые, они и... тяжелые. Да. А в чем проблема выложить нормально? Или это так у богу забирают, интересно, мусор? Я сомневаюсь, что люди настолько мусорят Хотя может и вороны растаскивают Кто знает Фото, видео, фиксация включена Два и три Все Три пакета помоев За 10 дней Мне интересно, как здесь бабушка с Максимом поедут? Как они поместятся здесь? Хороший вопрос. Ну, бабушка как-нибудь поютиться, вот хватит. Ну наверное. Едем за ними, загружаемся. Обратно там два или три пакета, потому что мы достали сумку холодильник, оставили деду. шашлыка. Садли жарили. Баты тоже поделили. И сейчас пакет со шашлыками загружаем. И так потихоньку соскучилась. Мурмя. Такой классный. Нет, тапки здесь. Нуригугуй. Мяу. И так получилось. Последние шмотки. Я нет. Мы всегда ходим в кустах. Мы никогда здесь не ходим, мы отъезжаем от дороги, ходим в кусты. Не знаю. Почему мы всегда ходим в кусты? Нам не нравится там дырка вниз. Ну типа как туалет. Ну не знаю, поэтому уходим. Сходи, вот сходи на машинку. Последнее шматье, брахло и поехали. Чай попили? Обожрались, отпились? А вы вот туда ехали? И вы поэтому коров не увидели? А мы прямо, смотри, какая башка прямо. И мы прямо мимо них едем, всегда. Останавливаемся. Коровы не. Смотри, мама, смотри, какие ты ну, Круто, как их много, ты посмотри. Да не, не надо, не надо, там сейчас будет дальше. Много. Что? Мама, это не все. Тихо. Смотри, тут во внутрянках, сейчас вот в этом загоне будет, вот коровы. Тут еще столько же. Смотри, смотри, поскакали, поскакали. И вот здесь, внутри, видишь, я говорю, здесь всегда мужичок какой-то ходит. Всегда. И внутри тут очень-очень тоже много коров. Смотрите, там тоже они будто полно-полно вообще. дома. Мы устали. Мы замучились. Максюшкин уже разделся. У а меня даже еще горова болит. Надо уже лежать. Время я сейчас покажу. Потому что сколько? Время один надо часов. Мы только приехали. Покажи игрушку, которую купили. Сейчас. Один. Маска Халка. И Лешенька умученный. Мы решили даже вещи из машины не забирать, потому что Леша настолько устал. Мы пришли, забрали только продукцию, чтобы засунуть все в холодильник. И только сейчас нас осенило. А Я знаю, что нам не на чем спать. У нас нету ни одеял, ни подушек, потому что все в машине. Поэтому нам сейчас... Что то такие у меня за эквилибры происходят? Поэтому мы в 11 часов с энергетиком, замучены. Сейчас пойдем опять на улицу. Интернета дома нету. Леша, быстрее за все плать. Обалдеть. А? Ты просто пупец. Да. Так что сейчас быстренько платим за интернет, включаем интернет и бежим обратно в машину с одеялками и подушками. Максюшкин отдыхает дома. Подождешь нас пять минут дома? Это хорошо. Так что как-то так прошло наше прекрасное приключение на 10 дней на остров. Спасибо всем большое, кто смотрел от начала и до конца. Даже тем, кто попал на эту часть и посмотрел только эту часть, как мы собираемся. Спасибо всем огромное. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишем доначки, ставим лайки. Камера у нас села. Мы безумно рады, что вы были с нами весь этот отпуск. Подписывайтесь обязательно, потому что это не последний наш приключение в этом году явно будет что-то еще и в это лето. Мы сейчас тоже говорю, послезавтра уже уезжаем. Камеру смотри. Бррр. Вот и с палатками по ним еще и на море еще поедем, так что смотрите, подписывайтесь, будет все классно и интересно. А у нас сейчас разрядился аккумулятор. Леша принес рюкзак. И, ну, с новыми аккумуляторами. Тут что-то очень интересное. Леша говорит, что кто-то что-то свел на Лешином рюкзаке. В рюкзака какая-то там непонятная вещица. Мне кажется, это плесень. Что-то капнуло, это плесень. Ну, либо это действительно какая-то хрень свела какую-то хрень. гамункул. Гамункул? Все, всем пока. Мы побежали за одеялками и точно-точно уже идем отдыхать. Такие воодушевленные. Вот ну, все, устали. Гаси